Всегда вечер ответов на вопросы. Собираемся, собираемся, что в Ютубе трансляция не запускается. А, вот, запустилась отлично. Надеюсь, у всех хорошее настроение. Вот и мы пожалуй начнем. Сегодня немножечко нестандартно мы решили поступить. Дело в том, что у меня была серия постов насчет здоровья суставов и эта серия постов возымела ну, такой резонанс. Ну по крайней мере в моей социальной сетях так уж точно. Давайте сегодня по пунктикам быстренько пройдемся, что нужно для того, что, что нужно с точки зрения старости нет. То есть у нас с вами начинает формироваться картинка старости нет. Смотрите на любой процесс нужно смотреть с разных сторон. Мы с вами придумали смотреть на любой процесс с 12 различных сторон. Иногда не все 12 сторон можно применить к данному процессу, но очень часто можно применить. И если смотреть на себя как на объект биологических с разных сторон, а не только с позиции питания или не только с позиции двигательной активности, не только с позиции психосоматики, а в целом, то вы можете достичь невероятно крутых результатов. От исцеления э э э болезни, которая называется изнашивание, вот сегодня мы по суставам пройдемся, до, э э э до, до просто улучшения эстетики. Угу, хорошо а потом отвечу на ваши вопросы хорошо давайте сделаем таким образом а для начала напишите пожалуйста э, да все вопросы в конце друзья напишите и поставьте единичку кто видит меня впервые вдруг случайно попали я быстренько представлюсь мое имя бахтина елена моя специальность врач и кушер гинеколог генетик Но так вышло что всегда хотела заниматься профилактикой слава богу что живешь в таком мире информационном боже какое счастье что живешь в информационном мире Доступ к информации не то, чтобы на, на вытянутой руке, нет, даже ближе, на вытянутом пальце буквально. Все переводчики, боже, мне очень нравится это время, супер. Единственное, что в этой информации нужно хоть чуть-чуть разбираться. Для того, чтобы хоть чуть-чуть разбираться и м, отличать ну, хорошую информацию, добротную от плохой, недобротной, запутывающей, в плане здоровья нужно немножечко знать анатомию, физиологию чем я собственно занимаюсь я разъясняю людям анатомию физиологию как это применить к вашему собственному здоровью и получается чудо чудесное а, ну, на всякий случай кто впервые единичку поставьте у меня есть книга старости нет или как оставить своего доктора без работы а также целая система вижу подписалась ирочка благодарю а также система старости нет и вот сегодня с точки зрения старости нет будем работать с суставами. ну во-первых напишите пожалуйста плюсик все все все у кого чьи и суставы обращают на вас внимание можете поставить плюсик и что именно может быть это боль может быть это тугоподвижность может быть это есть какое-то заболевание может быть это сколиоз может быть это возрастное изменение осанки так это назовем может быть что-то другое там ну, мало ли какие какие ситуации поставьте плюсик а я вам скажу что у старости очень много разных ликов очень вижу плюсик первый. Очень много ликов. И один лик из, из вот этого множества называется остеопороз. И если мы тимбяшим себе в голову, что старости нет, точка, это остеопороз, запятая, который является заболеванием. Точка, а значит, мы можем его преодолеть восклицательный знак, то мы с вами реально сможем, по крайней мере, эту тропинку, по которой старость может забраться в наши тела, преодолеть, пересечь. Есть ли люди, которые выбираются из остеопороза, в, допустим, в остеопинею? Сейчас все это расскажу. Есть. Есть люди, которые останавливают остепороз, есть. Есть люди, которые улучшают осанку. Есть, есть, есть, есть. Только нам нужно по косточкам, как всегда, по балочкам, разобрать. Итак, давайте так. Вот система старости нет, пирамиду. Вспоминайте такую пирамиду, специально сегодня без, э, без всяких фотографий, <свят> без всякой презентации. Представьте себе пирамиду, потребности человеческого тела. Самая главная потребность, самая главная как бы нулевая, базовая это физическая активность. Объясняю почему. В костной ткани сидят клеточки, которые называются остеобласты. И эти клеточки делают какое-то количество коллагена, костная ткань. Это живые люди, которым нужно постоянно, каждый день чем-то заниматься. И их занятие производство коллагена это очень-очень здорово на самом деле. Единственное, но если вы сегодня, например, не работали мышцы я сейчас показываю бицепс свой. Если я этим бицепсом сегодня не работала, то есть у меня не было физической нагрузки, он у меня не сокращался и не по-хорошему не деформировал кость плечевую, то моя плечевая кость, как костная структура, не получила импульса. Вспоминайте пьезоэлектрическую зажигалку. У кого была пьезоэлектрическая зажигалка? Вот, Вы на нее нажали, и искорка проскочила. Вот в принципе такая же искорка проскакивает в нашей костной ткани, когда мы работаем данной конкретной мышцей. Деформирует данную конкретную кость. И тогда остеобласты, это клеточки мои, м -м -м, пусечки такие замечательные, как я люблю свои остеобласты. Не знаю, любите ли вы свои остеобласты, я свои, просто обожаю. Так вот, они получают импульс к развитию. Типа им организм говорит, слушай, у тебя там над тобой происходит движение, поэтому вы, пожалуйста, работайте и перестраивайте костную ткань все и костная ткань перестраивается прикиньте как здорово вообще замечательно поэтому друзья те те из вас которые уже в системе старости нет сегодня поддерживающий эфир для старости нет для читателей книги старости нет для тех людей которые пошли в биологическое очищение вот для них сегодняшний поддерживающий эфир если вы нигде не в этих сообществах ну значит будьте в сообществе старости нет или читатели книги потому что то, что вам остановиться за бортом круто движения, если можно быть внутри этого крутого движения. Итак, у нас с вами нулевая ступень, да, девушки, Кто на нулевой ступени? Поставьте нолик и скажите свои ощущения от нулевой ступени, если вы сейчас на нулевой ступени. Поставьте нолик и напишите, как вам это? Это физическая нагрузка, которую я от вас прошу. Тяжело, легко? Есть удовольствие, нет удовольствия? Сколько проходите? Может быть, есть какой-то уже результат? Вот девочки пишут в чат: начинала с такого-то пульса, теперь прохожу с такой-то скоростью, а пульс уже Меньше, это же вообще очень здорово. вот И а, к, с точки зрения поддержки костной ткани, еще раз напоминаю, что вы сейчас делаете? Вы просите остеобластов перестраивать свою костную ткань. Так, это проработали. Теперь у нас по пирамиде потребности человеческого тела следующая ступенечка, которая называется белок. Зачем нам эта ступенечка? Вижу ноль, нольчик. Теперь, э, э, зачем нам первая ступень? Вот кто сейчас на нулевой, предвкушайте. Вы потом пойдете на первую ступень. Там мы разберем, сколько белка нужно съесть. Проконтролировать, перевариваете ли вы, подобрать норму по белку лично для себя, понять зачем это нужно. Для костной ткани, друзья. Вот вы можете кальцием пить его, хоть запиться, потому что и бытует такое мнение, что кость это кальций, но кость это не кальций. Это... Это орган, кость это орган и главным органом кости, то есть главной запчастью кости является белок под названием коллаген. Там же эластин и так далее, но вот коллаген самый главный белок. Это белок, если его представить, представьте себе поезд-товарняк 30 тысяч вагончиков. 30 тысяч вагончиков, вот такой поезд-товарняк. Каждая шестая, каждый шестой вагончик серосодержащий, потому что это не, один, не одна линеечка. А рядышком еще такой же поезд-товарняк, рядом еще, и между ними еще есть сшивки, представляете? Вот, и вот эти вот сшивки, дисульфидные мостики. Но чтобы сделать вот эти поезда-товарняки, вы обязаны в течение дня съедать такое количество белка, чтобы его хватило для построения жизненно важных органов, печени, почки, головной мозг и так далее. И даже хватило на построение нежизненно важных органов, коими являются кости связки, хрящи и так далее, совершенно не жизненно важные органы, вы можете жить без движения. Многие живут без движения годами и думают, что это нормальная полноценная жизнь, вы можете жить без движения. Так вот, значит, вторым пунктиком, значит, нолик поставили, нолик, я двигаюсь, этим развиваю кости. Первый пунктик поставьте, я съедаю суточную норму белка под контролем до переваривания и этим развиваю кости. Каким то образом? Вы съедаете суточную норму белка, ваши пищеварительные ферменты разбирают белок на запчасти, аминокислоты приходят в кровоток, и из аминокислот вы строите свои кости. Если вы суточную норму белка не даете, кости строиться не будут, поэтому все люди, которые сидят на салатиках, большой при. От Остеопороза. Единичку поставьте, пожалуйста, девчонки, кто на первой ступени? И можете поделиться, что у вас там на первой ступени, какие прозрения, какие проблемы, какие радости. Потому что сейчас огромное количество людей, несмотря на лето, на дачный сезон, прям пришли в систему старости. Нет, и вот смотрите о нулевой ступени, что пишут? Удовольствие, польза много энергии появилось. Так, хорошо, вижу-вижу, подождите вопросики, подождите, я на них все отвечу, но, но в конце, ладно? Сейчас давайте разберем кости, потому что вы потом же будете сами задавать вопросы. А что делать, если у меня болит колено? Или что делать, если у меня отекает коленостопный сустав? А будете задавать эти же вопросы. Один раз прокачайтесь, друзья, сконцентрируйтесь на мне, смотрите только на меня. Прокачайтесь на эту тему по суставам, я сейчас вам ну все по ним выдаю. Запишите это, Потому что потом 600 вопросов на эту тему, нет, 632 вопроса на эту тему. Один раз поймите, что только кальция или а, диклофенака недостаточно, если болят суставы. А они, гады, болят так, что последние 20 лет просто может быть несовместимо с жизнью, по настроению. Потому что ни один человек не может быть счастливым с хронической болью в суставах, в конце концов. Это я уже ругаюсь, но ничего страшного. Значит, смотрите, первая ступенечка, да? Суточная норма белка до переваривания ⁇ это нам нужно для построения костей. Хорошо, но там же есть особенность. Вот эти дисульфидные мостики между серосодержащими аминокислотами в молекуле коллагена должны быть дисульфидные мостики. Именно эти дисульфидные мостики, вот эти сцепки делают коллаген самым прочным белком человеческого тела. Попробуй парвиахилово сухожилия Получается только у мощных мужчин в районе... 50-55 лет Которые давно не занимались физкультурой, а потом пошли вдруг начали заниматься физкультурой, хиловое сухожилие рвется. Вот это просто такой характерный такой момент. Мужчина 45-55 лет, сухие сухожилия, вот они часто рвут, к сожалению. Так вот, зачем нам для своих костей давать органическую серу, которая на кальций совсем не похожа, да, пишется по-разному. А потому что у нас очень большая проблема с этой органической серой в питании. Ну, на, на вскидку, что помню скажу вам нужно съесть 400 грамм чего нибудь мясика какого-то в день чтобы взять себе суточную норму по, органическому, по органической серии например 400 грамм индейки для женщины неподъемной или 400 грамм а, говядины для женщины неподъемной иначе органическую серу не взять из продуктов растительного происхождения нужно очень много там 800 грамм например капусты брокколи съесть нереально вот поэтому мы добавляем органическую серу и я ее ем действительно очень длительно промежуток времени называется метилсульфанилметан метан (МСМ) прям внутри ем. <laughs> вот потому что знаю точно как бы я ни старалась ее есть я все равно суточную норму не возьму так хорошо вы дали себе суточную норму белка вы построили себе молекулу коллагена по идее вот здесь должна быть такая вот косичка но я не буду косичку заплетать вот примерно я заплела эту косичку там где сульфидные мостики все хорошо но если ее отпущу эту косичку она расплетется поэтому природа на всякий случай еще две заколочки придумала еще две заколочки придумала одна заколочка называется железо и витамин С. именно поэтому те люди которые в системе старости нет с самого начала до начала нулевой ступени получают от меня задание сдать основные анализы, которые прошу. И среди этих анализов ферритин у вас может быть нормальный, достаточный гемоглобин, а ферритина уже мало. Точно для коллагена для стабилизации не хватит, понимаете? Поэтому все мои студенты, как старости нет книга, так старости нет система, все знают свой ферритин и на всякий случай, если он низкий, подтя подтаскивают его вверх. Так? Вот, можете написать, знаете ли вы свой ферритин, напишите значение, не знаете и не сдавали никогда, для вас новость минус поставьте, а если вы в системе старости нет, напишите с каким пришли и какой сейчас, друзья, это аналитика, у нас каждый вторник аналитика, без аналитики мы никуда просто не проедем. Да? всегда нужно анализировать свое движение. Ладненько, пошли дальше. С этим тоже разобрались. Так, ну хорошо, витамин С и железо, витамин С и железо. А вот, а вторая заколочка это В6 и и купрум, медь. Где же нам взять витамин С, медь и и В6 одновременно? В любом поливитаминном продукте. Знаете, кто в системе старости нет? Вы знаете, что у меня есть излюбленный бренд. Вы, конечно, можете любым брендом э, убрать эти дефициты, но у меня есть излюбленный бренд троечка, да. Ферритин-троечка. но ну, надо подымать. Конспект здоровья номер 20, пожалуйста. Вот кто написал Ферритин-троечка это прям очень низко. Давайте конспект здоровья номер 20. Друзья, что такое конспекты здоровья? Вы их либо в директе заказываете, данный конкретный, вот вам говорю, 20, да. Значит, дайте, пожалуйста, конспект здоровья номер 20, я вам выдам. Или под данным видео. Есть такая ссылочка активная. Конспекты здоровья. Нажимаете и выбираете нужный, скачиваете. Хорошо, но с ферритином 3 не надо, не надо. Вы подставляетесь просто у меня прям целая тема есть по железу. Вы подставляетесь. Вероника, Наталья. Извините, я вас не прочитаю, Елена. Кто не знает своего уровня ферритина, желательно, но если будете лазить в кровь, то вы и витамин D посмотрите уже, и ферритин заодно. Потому что вот эти два две штучки нужно постоянно контролировать. А я о чем говорила? А я а, говорила о том, что так, о чем же я говорила? О ферритине, а потом сбилась. Да, поливитаминный продукт. Кто, кто со мной дружит, тот знает, что я использую данный конкретный бренд, называется NSP или Nature Sunshine Products, потому что это, скорее всего, самое качественное, что вы можете извлечь на вашей территории. На нашей территории это СНГ, на нашей территории это Европа, других таких же по степени очистки по контролю качества брендов к сожалению ну просто практически нет поэтому можете воспользоваться запросить дайте пожалуйста доступ в интернет-магазин или здесь под этим видео есть активная ссылочка зарегистрироваться в нсп регистрируйтесь почет получаете письмо сопровождения. в этом письме сопровождение от меня приглашение к вам чтобы вы попали в чат поддержки на спи вопросы ответы и там вы вот до прокачаетесь на тему ну коррекции питания вот по таким ингредиентам микронутриентом который уже нигде не возьмешь днем со днем а какая норма ферритина должна быть 30 и выше есть ли витамин С в мультивитаминных продуктах? Обязательно. Без витамина С мультивитаминных продуктов просто не бывает. Они не имеют никакого смысла. С удовольствием нулевая ступень. Пробежка днем. Джигадрыга. Вот как вы узнаете, что такое джигадрыга, как не в системе старости нет? У меня 3 третья, видимо, ступень. День первый. А, третий день первая ступени. Учусь считать белок. А, заменила завтрак со всяной каши на воде на белковый творог, домашний яйцо. умничка. Молодец. Хорошо. Итак, мы поняли, как через физическую нагрузку воздействовать на кости. Мы поняли, как через белок воздействовать на кости. Коллаген не только в костях, но и в хрящах, но и в связках. Ой, нам нужен мощный коллаген. Теперь идем дальше. Следующая ступень у нас вода. Как через воду? Разве можно через воду? Конечно, нужно через воду. Потому что соединительная ткань, она... Она должна быть не только прочная, она еще эластичная должна быть. Почему у мужчин 45-55 лет рвется ахиловое сухожилие? Не допивают, они пьют что угодно, кроме воды. Давайте, кстати, выпьем. Кофе, чай, алкогольные напитки, сладкие напитки, что угодно, но только не воду. Ну, Женщины так делают и мужчины так делают. И вот эти структуры соединительной ткани, они вроде бы и состоят из белка, но он не эластичный и он рвется. Это разрывы менисков, сухожилий это растрескивание хрящей и всякие остро, ну, артриты и так далее. Поэтому мы должны эту ткань, которую мы делаем, еще сделать эластичной. Ничего, кроме воды и исполнения вами водного режима не поможет. Ничего ровным счетом не поможет. 30 миллилитров на каждый килограмм веса, пожалуйста, летом немножечко больше поводить. Девочки, кто сейчас на второй ступени? Мальчики тоже есть, только они в основном помалкивают в чате. Вторая ступень старости нет. Что у вас? Как отношения с водой? Что поменялось? Что поняли? Давайте давайте давайте вот это вот все все все прям аналитику выдавайте что получается ли у вас попивать маленькими глоточками получается ли вы выпивать суточную норму воды как поменялось ваше отношение к воде может быть она вам стала вкусной без воды и не туда не стоит тем более что вторая ступень мы еще работаем со ощелачиванием зачем нам ощелачивание очень много воспалительных заболеваний суставов любое хроническое воспаление даже манюсенькая даже манипусенькая хроническая болячка она источник бесконечного воспаления и закисления внутренних сред. В кислой среде белки не работают, в кислой среде хрящи не эластичны, в кислой среде связки могут порваться, в кислой среде не могут работать нормально остеобласты, которые делают новую костную ткань, хондробласты, которые делают новые хрящики, адонтобласты, которые делают новые десну. Вот нет, они не работают. Понимаете, в чем дело? поэтому вот э, следующая ступенечка вода тут мы решаем вопросы по закислению по суточной норме белка если вы думаете что вы самый умный я так думаю я самая умная все я что там мне бахтина сказала пить воду я и пью но это так в одно ухо влетело, в другое вылетело. наша задача так прокачаться на тему воды так глубоко понять глубоко уметь себя отслеживать чтобы сформировалась привычка Хочу я этого, не хочу, наблюдаю я за этим, не наблюдаю, но я выпиваю суточную норму воды, и это моя привычка, моя вторая натура, и чтобы мне сбиться с этого пути, мне только нужно специально работать над другой привычкой ну кто же будет работать против хорошей привычки, да, вот для этого мы с вами работаем, следующая ступенечка следующая ступенечка старости нет, кто еще не там, третья, по углеводам ничто так не травмирует хрящевую костную ткань, как переизбыток глюкозы в вашей крови как только мы убираем переизбыток глюкозы в вашей крови, сразу мы останавливаем гликацию и разрушение хрящей, костей десен и так далее, представляете самые плохие десна Самые запущенные случаи по парадонтозам у людей с сахарным диабетом второго типа. Очень сложно стоматологом кто в чате стоматолог, кто здесь стоматолог, подтвердите просто. Вот очень сложно работать с деснами человека, у которого сахарный диабет. Потому что гликация. Друзья, это не только кости страдают от гликации. От гликации, собственно говоря, старости нет, есть гликация. Если вы позволяете себе так питаться, что в вашем организме, ваша убивает ваши белки, то вы просто стареете каждый день. А мы можем что интеллектуально подумать на эту тему и развернуть все вспять, чтобы вы молодели каждый день. Дальше у нас следующая ступенечка по жирам, по корректным жирам. Да? Это, ну, на мой взгляд, одна из самых фундаментальных ступеней. Для вас там будет интересно, конечно, размышление насчет холестерина, но для меня очень важно остановка тихого воспаления в костной ткани. Мне нужно, чтобы вы использовали омега-3, лецитин и так далее. Мне нужно, потому что у вас будет результат. Так, а также очень важный момент является вот то, что касается жиров, это витамин D. Почему я вместе с ферритином прошу смотреть витамин D? Просто кальций не встанет куда надо или вовсе не всосется, если вы пропустили низкий уровень витамина D. Так как последние 40 лет, 30 лет нас учат обезжиривать пищу, то процесс достиг своего апофигея на самом деле и люди они, ну, пропаганда доработалась, сработала, люди обезжиривают пищу, стараются использовать как можно меньше жиров и, соответственно, получают как можно меньше жирорастворимых витаминов, в том числе D. Остеопороз просто обеспечен, просто обеспечен. Так, хорошо, ну, дальше, дальше по ступенечкам не буду вам рассказывать, сейчас просто гляну ничего ли я не упустила. То есть, смотрите, чтобы работать с костями, нужно на самом деле очень прочно, качественно, с пониманием дела работать со своим рационом и с физической нагрузкой. Но у косточек есть одна особенность. Вот эти остеобласты, они гормонально зависимые. То есть они зависят от уровня женских половых гормонов. От уровня мужских половых гормонов в мужском организме они не так зависят. Поэтому женщины страдают остеопорозом в три раза чаще, чем мужчины этого же возраста. Но мужчины тоже страдают. Там в основном по недокорму. Что мы можем сделать, чтобы сохранить в активе те рецепторы, которые воспринимают женские половые гормоны. Чтобы прогистерон или эстроген подошел к рецептору, сработал. И в клетке в остеобласти начался молодежный процесс формирования нового коллагена и эластина. В хондробласти молодежный процесс. Но и в адонтобластах. Для этого мы используем с вами коррекцию женского гормонального фона. У вас в программе, сейчас скажу, что такое программа. У вас стоит коррекция женского гормонального фона диким ямсом вы можете использовать любую траву для коррекции женского гормонального фона но если вы девочка старше 45 лет то есть месячный где-то через семь может быть лет когда-нибудь там закончится да? вот или уже в менопаузе ну не гневите бога занимайтесь своей костной тканью через коррекцию Фитокоррекцию женского гормонального фона. Просто легче строить все на свете, в том числе ваши мышцы. И наконец, вот только теперь я вам расскажу о кальций хилате. Да? Нам нужен кальций, безусловно, потому что наша кость это гидроксиапатит кальция. Это гидроксиапатит кальция. Очень прочное соединение. Но к 60-70 годам мы умудряемся лишить кость вот этого важного макроэлемента кальция. Почему? Потому что каждый день мы с вами требуем 1 грамма кальция требует наш организм. Причем не только на костную ткань. На самом деле все процессы переваривания пищи кальция зависимы, свертывание крови кальция зависимы, сокращение мышц кальция зависимы и так далее. Все процесс очень много кальция зависимых процессов. Каждый день, хотите вы это, этого или нет, вы отдаете 1 грамм кальция если в менопаузе 1 грамм 200 миллиграмм кальция если беременная два с половиной ну, где-то полтора-два грамма кальция а с пищей получаете в лучшем случае 400 миллиграмм так за годы складывается дефицит дефицит и знаете по глупой случайности я не знаю как так вышло считается многие считают что остеопороз это дефицит кальция в организме когда когда это деградация всей огромной системы под названием костно-мышечная система если э, дырявый хрящ то над ним не будет, то есть, извините, дырявая кость, над ним не будет нормального хряща, будет изнашиваться и хрящ. Если изнашивается и хрящ, и кость, то мышцы тоже будут страдать. И мы видим человека со старческой осанкой, старческой походкой, разговор выдает, потому что совершенно по-другому артикуляция строится. Вот старческий разговор, мы слышим это по телефону, и мы зовем это старостью. Тогда, когда это пропуск в свои ворота по, по системе костно-мышечной. Что еще очень важно, борьба с закислением, это в, в теме по воде у нас с вами в системе старости нет. Это бесконечное ощелачивание. И если вы уже дошли до такой ситуации, что суставы болят, вот если вы дошли до ситуации что суставы болят уже то конечно мы должны и просто обязаны использовать гепатопротекторы что такое гепатопротекторы гепатопротекторы это глюкозамин хондроитин и та же самая органическая сера которую мы используем для того чтобы быстрее восстанавливать хрящ чем жестокое время его истончает и разрушает но мы мощнее чем время мы мощнее работаем, чем время. Просто если я вам сейчас объясню, что работать нужно хронически постоянно, потому что кость, потому что старость воздействует на ваш хрящ и на вашу кость без выходных, совершенно без выходных, каждый день постоянно. Но люди почему-то пропили баночку глюкозамина, баночку хондроитина, а потом пишут мне в чаты: "А сколько мне еще пить?" Я говорю: "Слушайте, у вас же боль." Боль бывает, знаете, когда? Вот когда хрящ вот такой толстый должен быть, а он со временем уменьшается, в высоте уменьшается, и оголяется подлежащая под хрящом кост над костницей. Вот тогда только боль. Боль ⁇ это уже очень поздно. Это самый запущенный процесс по, по деградации костной ткани, хрящевой ткани, который только можно придумать. Нет, люди дожидаются боли. А потом выпили одну баночку глюкозамина хондроитина и спрашивают, сколько мне еще пить. Я это вообще не понимаю. Я... Самое большое мое разочарование было в медицине, тогда, когда я поняла, как лечить заболевания суставов. как. И не потому, что доктора покупают за сало свои дипломы. Не покупают за сало свои дипломы. Нет. А потому, что люди не понимают, что боль в суставах это уже совсем поздно. Это полный конец обеда. И что нужно работать? Ну не знаю. И знаете, сколько я говорю, сколько нужно работать? Работайте, пока перестанут болеть плюс три месяца. Ну хотя бы так. Но на самом деле я а, ломала позвоночник. Я постоянно пью хондер протектор. Вот мне достаточно знать, что у меня один межпозвоночный хрящ в лепешку. Один межпозвоночный хрящ я просто раздолбала в лепешку одним своим падением. Все, я пью хондропротекторы постоянно. Что мне нужно такое сказать моему мозгу, чтобы это не было, не выглядело как лечение? Я не хочу, чтобы это выглядело как лечение. Я своему мозгу говорю: пока все остальные девочки бегают и колят себе гиалуроновую кислоту в лицо, я поступаю мудро. Я беру глюкозамин, глюкозаминогликан, глюкозамин, да, и ем его через внутрь, так как это и должно быть. Глюкозамин, хондроитин, органическая сера, то есть для меня это ладошка красоты. Чтобы все строилось как положено, через кровеносную систему, а не инъекционно. Неужели вы думаете, что себя можно накормить инъекционно? Вот, значит, теперь, друзья мои, смотрите, сколько я вам дала всяких моментов. А ну-ка, ежедневное движение, знаете, зачем? Ежедневная суточная норма белка, знаете, зачем? Зачем ощелачиваться, знаете. Зачем пить воду, знаете. Зачем кальций, знаете. Да, ну там по кальцию еще особенности. Кальций, магний, хилат я даю, потому что он биодоступен и всасывается. Зачем витамин D, знаете? А зачем работать с хрящами? через Хондропротекторы протекторы тоже знаете да вот это вот все да и коррекция гормонального фона а ну-ка запомните все эти восемь пунктиков запоминать не надо есть конспект здоровья номер 12 запросите его в директ конспект здоровья номер 12 и для америки он тоже создан и для канады он создан и для европы он создан только пишите свою страну чтобы я вам дала в вашем варианте или возьмите под этим видео возьмите под этим видео и работайте не покладая лапок, работайте, потому что если вы износите суставы, 70 процентов лекарственных препаратов лекарственных назначений в Соединенных Штатах Америки в нашей статистике вы не найдете ни днем ни с огнем это назначение нестероидных противовоспалительных средств это доктор к доктору пришел изношенный пациент и доктор говорит я так хочу вам помочь ну давайте хотя бы нестероидными противовоспалительными средствами вот так доктор он так расписывается в своей неспособности исправить ситуацию и не доктор виноват вы ну я не хочу на вас пальцем показать пациент виноват где он бродил последние 20 лет пока его суставы разрушались до боли где это я сейчас о остеоартрозах говорю это дегенеративные заболевания бывают конечно ревматоидный артрит это аутоиммунные атаки по другие вещи совершенно понятно но вот эти вот болезни которые называются болезнями прогрессирующими заболеваниями деструктивными износ что называется это ваша личная ответственность это не ничей ничья но ну, вообще все наше здоровье наша личная ответственность понимаете вот так наругалась да потому что ну очень много отзывов вот я Публиковала в социальных сетях а, эту информацию о, о суставах и очень много отзывов. Но еще знаете какой момент? А, еще очень серьезный момент это осанка. Вот мы эту осанку просто теряем с течением времени. Мы столько весим, так плохо питаемся, мы так поддаемся воздействию стресса, что нас гнет просто Впереди. Кстати, в системе старости нет, мы тоже с этим работаем, но это называется ступени эстетические. Осанка, лицо и молодое движение. Это три последних ступенечки эстетические. Это только для тех, кто все пройдет, все ступени возьмет, во всем разберется. Сделать все возможное через движение и а, правильное питание. Вот тогда мы уже займемся эстетикой. Потому что по суставам какие еще бывают проблемы? Грыжи всевозможные, межпозвоночные. Патология первого плюс первоплюсниофалангового сустава, что подагра зовется. На самом деле это, ну, если не истинная подагра, то это неправильная нагрузка. Неправильная нагрузка на весь суставно-мышечный аппарат. Возьмите сейчас и наклонитесь вперед. И пока я не закончу, вот так вот сидите вперед наклонившимся. И вы узнаете, что такое усталость пожилого человека. Он вроде бы сидит, он ничего не делает, ему даже сидя держать себя очень тяжело, потому что он не вертикальный оси туловища. Конечно, ни кости, ни мышцы не сохранят свои минералы, все будет выведено, потому что человек фактически постоянно в гипернапряжении. С этим надо работать, с этим обязательно надо работать. Фух, хорошо, теперь полчасика отвечаю на ваши вопросы, да, если уже покривили покривились пальцы на руках, что можно сделать, очень болят пальчики, скорее всего это ревматоидный артрит, он а, лижет вот эти вот меленькие пальчики, ну, во-первых, нужно вам подтвердить диагноз Галина. Это нужно к ревматологу, чтобы он посмотрел ревмоплоробице, реактивный белок и помог вам определиться с патологией. Что это за патология? Потому что ну, вы должны знать свой диагноз. Если это аутоиммунное заболевание, то у нас тоже есть конечно, механизм. При аутоиммунном заболевании ревматоидный артрит мы с одной стороны работаем с аутоиммунным заболеванием раз в год или раз в полгода по конспекту здоровья номер 24. Все остальное время мы идем по конспекту номер 12, не теряя ни секунды. Бундочки. Что посоветуете для хорошей энергии? <смех> для хорошей энергии нужно заниматься делом своей мечты. Давайте выпьем за это. Да, <смех> когда утром просыпаешься и думаешь, что же там еще мне такого сделать? Как бы побыстрее ответить на вопросы? Вот, это я себе говорю, вот, хорошая энергия. Но в целом я пью вот этот мой напиток, это мой Solstic Energy. <как> в нем есть небольшое количество кофеина, ну как, 60 миллиграмм. Кстати, я этого не осознавала, но вот спасибо. Чату опять 525 теперь я это осознаю. Я, когда работаю, отвечая на вопросы, всегда его пью. Витамины группы В, кофеин включает в меня в продуктивную такую энергию, дает мне. И у меня все замечательно получается. Вы же можете использовать зеленый чай или черный чай, тоже достаточно кофеинизированный, вот, для того, чтобы запуститься в какой-то жизненный процесс. В целом, для нормальной энергии нужно иметь достаток. По витаминам. Поэтому берете любой Ирина поливитаминный продукт, например, суперкомплекс или TNT, если вы в НСП, на и начинаете его пить. И все, вопрос энергии, скорее всего, вы исчерпаете. Хотя синдром хронической усталости, у меня даже статья есть на блоге такая: я подобрала 6 различных вариантов синдрома хронической усталости. Причин: от истощения надпочечников до гиперпаратериоза это очень серьезный вопрос. Как перейти с Анжелик, пью шесть лет на дикий ям с месячных нет четыре года? Не пойдут ли они опять? просто отка ну вот когда добиваете Анжелик до последней таблеточки все и больше следующий не пьете начинаете использовать дикий ямс вот очень надеюсь что переход пройдет легко и беззаботно если месячные отсутствуют на Анжелике то они очень маловероятно что появятся на диком ямсе также их и не будет да вот что может быть может ну, не дай бог там появиться какие-нибудь приливы и так далее тогда нужно отредактировать дозировку дикого ямса чтобы держал возможно добавить успокаивающий комплекс трав называется эйд или восьмерка так в женский комплекс в нсп входит дикий ямс этого достаточно для чего достаточно Мультивитаминный витамин d достаточно так, друзья, задаем вопрос, так, чтобы я могла на него ответить. То вы мне опять вопросов задали? Витамин D35. Это нормально. Только смотрите на свои референсные значения. Я же не знаю, какие значения в вашей лаборатории. Обычно, по-моему, на, на, на, на не помню, единицы. В общем, надо посмотреть единицы. Обычно 30 и выше, все это норма. Но есть отдельные лаборатории, которые используют другую единицу, другие единицы измерения. Там норма от 70 и больше. Вот, если у вас дефицит по витамину D, то используйте отдельный витамин D, тот, который в Америке одна таблеточка 2000 международных единиц. Потому что в поливитаминных комплексах тоже есть витамин D, но его, как правило, недостаточно маленькое количество, профилактическое. Железо в середине нормы ферритин 211. Это значит, либо вы недавно перенесли ковид который убил ваш, ваш гемоглобин, и ваша иммунная система подобрала, железо травмирующее, запихнула в безопасное место ферритин. Либо вы в метаболическом синдроме, то есть в вашем теле огонь хронического воспаления. То есть, может быть, большая талия, большой вес и так далее. Или, или, или одно, или другое. Это я ищу вопросы, друзья. Просто да. Так, подождем, конечно, слушай внимательно, но боюсь не успеть. Спасибо за ваше разжевывание. Спасибо, да, да, да. Иду, иду, еще вопросики. Мы пер... Я уже переключилась на вопросы. Добрый вечер. У мужа удалена щитовидка. И он сидит на этироксине уже 25 с лишним лет. Можно ли заменить суперкомплекс и келп на этироксин Нет, нет. Суперкомплекс это витаминный комплекс. Если бы была щитовидная железа, он бы накормил щитовидную железу. И она бы была довольна щитовидной железой. Но щитовидной железы нет, ее удалили. Келп это источник органического йода. И если бы была щитовидная железа, то она бы использовала этот йод в своих нуждах для того чтобы сделать т 4 т 3 но ее нет понимаете нет органа значит мы вынуждены работать тем гормоном который бы делал этот орган если бы он присутствовал поэтому а, нет ни, никакой замены здесь не может быть вот просто иногда может быть редко может быть я просто у меня статистики нет знаете называется субтотальное удаление щитовидной железы то есть ее удаляют вроде бы целиком но есть четыре места которым она как бы прикреплена к задней фасции шеи и вот в этих местах невозможно полностью удалить эту ткань и может остаться островки ткани щитовидной железы и так получается что со временем у некоторых людей она она разрастается. И даже выполняет ну, нормальную функцию. Это вообще удивительно, честно говоря. Я видела, ну, консультировала несколько таких людей. Спрашиваю, на какой дозере тироксиновый. Они говорят: Не на какой. Я говорю, как? После удаления этой щитовидной железы. но вот такое бывает. но такое бывает после удаления гипертиреозные щитовидной железы, которая дает гипертириоз, тиратоксикоз. Вот, поэтому следите за ТТГ в случае вашего мужа, чтобы ТТГ был единичка-двоечка. тире вот И используйте такой. Количество эльтероксина, чтобы удерживать ТТГ в районе единички двоечки. Для всех остальных органов, конечно, суперкомплекс нужен! Конечно, суперкомплекс нужен. Так сейчас, друзья мои, Здравствуйте, Лена, судороги во время йоги и плавания 43, ярина 6 лет, чистка раз в год. Это значит гиперплазия, эндометрия. Что там за чистка? Дефициты восполняю. Также лецитин, омега-цинк, витамин С постоянно. Не хватает кальция, магнихилата. Историю рассказывала девочка в Москве. Девочке 60 лет. Очень красивая девушка. Такая вот. Говорит: я вынуждена нанять водителя потому что не могу теперь сама водить машину после того как меня схватила судорога прям в центре ну, москва центр огромный не знаю, проспект, и она нажимает на газ, и ее хватает это судорога. Ну, в общем, была такая неприятная очень ситуация на дороге. Вот. А я говорю, ну, я поняла, ну давайте кальция магний хилат начинаете пить, и будем убирать судороги. Где-то на девятые сутки, это уже не первый раз замечаю, на 9 сутки мне человек перезвонит, говорит, что больше не будет судорог. Вот, кальций, магний, хилат по 2-2 раза, по 2 два раза. Это дает реально повышение качества жизни, когда вы теряете страх заплыть дальше, вот, сложиться в ас, а какой-нибудь и так далее. Угу. Вот, только не поняла, почему у вас на Ерине чистка раз в год. Вот это вот я... А, система очищения, все, все, извините, да. Просто я рядом с Евиной написали, система очищения организма раз в Умничка, умничка, молодец. Как попасть в систему старости нет? В шапке профиля есть революционная система старости нет. Кликаете на нее и выбираете. Вы по ступенькам будете оплачивать, там оплата ух, целых там 2, 2000 рублей, там может быть 2400, я не помню, друзья, 2400, может быть 2500, не знаю. Это 21 день, одна ступень это 21 день. Каждая ступенька, я объясняла, чего касается всего 12 ступеней. Вот, вы попадаете в чат поддержки с Наталочкой Филимоновой. Нереально крутая девушка. Зажигалочка такая. Огромное количество крутых результатов. Кто хочет сказать Наташе Филимоновой большое человеческое спасибо, скажите ей прямо сейчас, она, скорее всего, нас слушает. Вот, если оплачиваете 6 или 12 ступенечек сразу оптом, ну, во-первых, каждая подешевле будет, во-вторых, попадаете в чат, где уже 700 человек, и я отвечаю на вопрос. И я понимаю, что я уже сама не все успеваю, поэтому девушки, которые вот уже прошли нулевую ступеньку, они могут вам помочь. Прошли шестую ступеньку, они могут вам помочь, потому что у них свой собственный результат и опыт. Да. Артрит вижу. Да, Леночка, о ребенку 10 лет занимающийся футболом, такие же продукты. Друзья, какой хороший вопрос, Мара задала. Боже! У нас есть просто дети, которые. В смартфонах сидят, а есть необычные дети, которые занимаются спортом. Друзья, это не ребенок, это прям спортсмен. И вы не можете его кормить просто как обычного ребенка. Нет, вы его должны кормить как спортсмена. У него есть периоды вытяжения, у всех, конечно, есть периоды вытяжения, но у спортсменов особенно, и, и не у спортсменов, вы должны вложить минералы, витамины в своего ребенка, особенно в периоды вытяжения, потому что период вытяжения, когда костная ткань растет, а кальцием она не успевает пропитываться. Ну, как бы заполняться. Это называется, а, человек, ребенок не сможет к своему 25-летию достичь пика костной массы. Это ужасно. Вот смотрите, друзья, мамочки, папочки, кто меня слушает, на вас ответственность. Ваш ребенок достигнет своего пика минерализации костной ткани или нет, но вы не узнаете. И ваш ребенок не будет знать, что это вы виноваты, что он не достиг. И вы не увидите его страданий, когда ему будет 50, 60, 70 лет, а он не сможет двигаться без палочки. Вы уже не увидите этих страданий, потому что у ну, нас с вами может и не будет, когда нашим детям будет 70 лет, а может и будем еще тем более тогда увидите, понимаете поэтому от вас миленькие зависит ваш ребенок достигнет пика костной ткани или нет. кальций магний хилат мы даем по 2 2 раза потому что потребность колоссальная. кальций магний хилат по 2 2 раза мсм по 2 2 раза органическая сера один поливитаминный продукт обязательно Приучить пить водичку вместо кока-колы и пепсиколы обязательно. Ребенок, который использует кока-колу, пепсиколу, а вы подаете ему на это деньги, получает вместе с этим продуктом избыток фосфорной кислоты, ортофосфорная кислота в составе. Посмотрите, кальций не всосется. Эти дети обречены. Я вообще предвещаю: вот если будете становиться врачами, становитесь ортопедами, потому что очень много будет людей, нуждающихся в ортопедической помощи. Ну, уже поздно, но все-таки. Вы будете уже поздны, потому что люди придут к вам в очень изношенном состоянии, но все-таки. Потому что сейчас поколение пепси вот оно через 10 лет начнет заболевать суставами понятно вот ну короче все то же самое да тамар только дикий ямс не даем ясное дело ребенку не даем так по про пальчики уже рассказала и про энергию рассказала уже Ага, это что-то меня Сейчас, друзья сейчас, это еще вопросики еще вопросики ну давайте можно я включу свет? Извините. Я включу свет. Сейчас к вам вернусь. А то у меня большой контраст. Тут, тут светло, там темно. Пошли дальше. Спирулины можно принимать. Можно принимать спирулины. Замечательный источник белка. 56 грамм белка на 100 грамм продукта. Растительного белка. Беременная, 8 месяцев. Ферритин 3. Срочно подымайте. Лорена, берите конспект здоровья номер 20. Номер 20. Подымайте, потому что вам, вам еще предстоит кровопотеря в родах, а потом на такой изможденный аномичный организм еще два года кормления грудью. Поэтому, пожалуйста, подымайте прямо сейчас свой уровень железа. Лена, органическая сера ⁇ это МСМ. У мужа псориатри... псориатические артриткости собирается проходить лечение. Метатрикса, метатриксатом. Может, у вас есть советы для него? Ну, собирается так, пусть проходит. Но, смотрите, доктора, они стараются лечить. Они прям, ну, метатриксат это вообще химиотерапия. Ну, вы понимаете, да? Вот, они стараются, потому что, видимо, процесс, ну, как бы очень мощный. Но доктора не, не, не кормят. Метаболическая терапия, мы знаем о том, что нужна метаболическая терапия, но ее не применяют в медицине, потому что мы ну, ее не учили, мы ее не учили, нам ее не преподавали. Вот. Но нутрициология, как наука, вот она кормит. Можно сказать, она не лечит, но за счет того, что мы кормим на твердую пятерку, у нас получается лечебный, э, э, лечебный эффект. Да? Значит, что делать при псориоэртрическом артрите? Мы даем суточную норму белка, но не выше э, указанной нормы. 1 грамм на килограмм веса может быть даже чуть чуть меньше потому что псориаз это где-то и аутоиммунное состояние то есть такое дело И идем полностью по конспекту номер 12 это мы делаем по кругу на год полностью по конспекту номер 12 но для мужчин без дикого, ям, без дикого ямса но раз в год или два раза в год вы проходите конспект номер 24, это работа с желудочно-кишечным трактом, заживление синдрома дырявой кишки, работа с дисбиозом и так далее. Потому что псориаз это ну, неизведанное состояние, мы не понимаем почему оно возникает, но там есть и аутоиммунный компонент и э, э, стрессовый компонент, и вот с этим совсем нужно работать. Понимаете, Татьяна, сложно, я понимаю, сложно, но вы не можете только метатриксатом работать, вам нужно со всех сторон подходить. И когда работаешь со всех сторон, тогда доза метатриксата меньше, тогда и длительность использования его меньше, тогда метатриксат это химиотерапия, меньше страдает печень и почки, если вы системно занимаетесь мужем. Если вы используете метриксат, вам нужно постоянно защищать печень, например, лицетин и почки, например, вода с хлорофилом. Иначе э, можно влететь в более жестокое состояние под названием цирроз печени. Так, НСП очень дорогие препараты, можно чем-то заменить, посоветуйте производителя. А Айхерб, можно ли ему доверять? Если бы я хотела работать на дешевом, я бы работала на Айхерб. Нина, извините, ничем не могу помочь. Что из продукции НСП? Да, кстати говоря, по поводу Нины и ее вопросов, друзья, очень важно понимать, сколько стоит грамм действующего вещества. Почему я работаю на nsp Потому что я проверяю, я беру разных товаропроизводителей, смотрю, сколько у тебя грамм витамина С стоит, а у тебя сколько стоит, а у тебя, а у тебя грамм органической серы, а у тебя сколько грамм кальция, магний хилата стоит, ну, хилатированной формы. Вот, и я по цене. Вижу, что NSP намного выгодней. Но еще я знаю, что по качеству NSP очень сложно. Ну, как бы переплюнуть NSP по качеству, наверное, на данный момент времени невозможно. Потому что проекту 50 лет, и проект постоянно проходит апгрейд. Например, появился в мире новый, а, а, сейчас скажу, мультиплексорный... А, боже, я даже не знаю, как забыла, как зовут этого аппарата. В общем, там жидкостная, тонкослойная хроматография, газовая хроматография и так далее. Вот такой вот мультиплексорный аппарат. Вот. А появился новый. NSP а говорит, покупаем, а руководство говорит, покупаем. Сколько стоит? 750 тысяч долларов? Да, покупаем. То есть им все равно, сколько это стоит. Они лучшие по контролю качества своей индустрии. Я не буду использовать айхерп, если у меня есть НСП. Если, конечно, у меня отберут НСП, но ну, по какой-то дикой причине, то, может быть, я, ну, я буду искать другого товаропроизводителя, но просто так в айхерп я не пойду. Ну, просто потому что, чтобы оценить данного товара производителя, это же просто площадка, где все продается. Мне нужно будет оценить данного производителя, съездить к нему на производство, поговорить с представителями по производству, посмотреть сертификацию. А это как бы компания, которая представлена на фондовом рынке, не представлена. А как я могу посмотреть ваш аудит? Боже, это все заново. Нет, извините, сори. 400 извинений, Ну вы, скорее всего, просто не считали, сколько стоит гран действующего вещества, поэтому думайте, что НСП дорогой. Из продукции НСП может помочь при анкелозном спондилите. Анкелоз это когда уже кость в кость. Понимаете, да? Смотрите, друзья мои почему я так настаиваю на превентивной помощи суставом? потому что давайте так вот расскажу это кость это кость но если бы кость с костью соединялась это была бы дикая боль просто дикая и невозможна. поэтому боженька косточку в такую перчатку боксерскую поместил хрящ называется и эту в перчатку боксерскую хрящ называется и вот этот вот сустав уже и эти хрящи лишены нервных окончаний поэтому все движения безболезненно все отлично что такое воспаление Линия, ну, когда хрящ э, артрит что такое происходит уменьшение э, высоты хрящевой прослойки она растрескивается становится хрупкой и прогрессивно уменьшается выс высота и когда э, хрящ полностью стирается до надкосницы вот тогда возникает боль можно еще немножко подождать пока будет анкилоз срастание кости с костью вот когда анкилоз произошел вот это в принципе точка невозврата потому что нечего восстанавливать хряща то нет Понимаете? Вот здесь вот уже хряща нет, восстанавливать нечего. Но это позвоночник, это спанделит. А есть вышестоящий межпозвоночный хрящ, который еще живой. Давайте с ним работать. И нижестоящий еще живой, давайте с ним работать. Понимаете? Поэтому вам то же самое, то же самое, только вам акцент на хондропротектор. Друзья, обожаю НСП за то, что э, есть умные. Э, Научные консультанты. Они понимают, что надо немножечко упростить, упростить ситуацию. И они собрали некоторые продукты в наборы. Есть такой набор, набор здоровья ваших суставов. Там три баночки глюкозамина, две баночки хондроитина и одна баночка органической серы. И вот вы это пьете все по одной-три раза. Глюкозамин, хондроитин, сера, все по одной-три раза. В постоянном-постоянном режиме. Выпивайте водичкой с хлорофилом, еще витаминный комплекс, еще кальций магнихилат. Вот это вот ваша как бы, система использования. На очень долгое время, если вы хотите, чтобы выше и ниже анкелозных суставов были живые суставы с подвижностью. Лена гемоглобин 106, ферритин был 6, пропила железы, гемоглобин 145, ферритин повысился, при этом очень долго у нас проводятся анализы. Отлично, ну класс, классно, что вы вышли из гипоксии, вывели, Светлана, свои клеточки из гипоксии, вот гипоксия, вот когда я говорю слово гипоксия, вы так представляете. Вы же не захотели бы со сдавленным горлом ходить, гемоглобин 106 это гипоксия, а гемоглобин 145 это не гипоксия, это вы дышите нормальным воздухом. Так, ферритин, скорее всего, повысился при этом. Я так понимаю, что вы не знаете, повысился он или не повысился, но должен же повыситься. Скорее всего, да. 6 было очень мало, конечно. При приеме витамина D в дозе 30 тысяч, могут быть какие-то побочные эффекты. Я не использую витамин D в дозе 30 тысяч. Зарема, обратитесь, пожалуйста, к тому смелому человеку, который дал вам витамин D в такой дозе. и Пусть он вам объяснит. Без причины, без травмы воспалился голеностоп с внутренней стороны. что предпринять боль с утра невыносимой, помогите советам. Но здесь не может быть скорой помощи, вы должны понять, что это такое. Что это такое? Вы порвали связку случайно вчера, а вот сегодня так? Или это артрит возник? То есть ну, нужно, ну, нужен какой-то диагноз, потому что ну, мне сложно сказать. Но у вас болит, как я могу по одной жалобе, что у вас болит и боль невыносимой поставить вам диагноз? Вы должны знать, это связочный аппарат, это хрящевой аппарат, сам сустав воспален или что там. Там может быть что угодно. Поэтому, пожалуйста, вызывайте какую-нибудь знакомую машину, пусть вас ведет. Знаете, как я делаю? Если я не знаю, что это такое, мне нужно резко, срочно решить ситуацию. Я вызываю такси и еду, еду в областную клиническую больницу. Примерно представляю, какое мне нужно отделение, поднимаюсь в это отделение, стучу в ординаторскую, тук тут тук, тук я, я, записывайте, это технология. Складываю руки вот таким вот образом и говорю, спасите, помогите. Лучше это делать вечером, когда остался дежурный врач. Ну, можно в любое время, потому что вас приспичило вы именно в это время. Спасите, помогите, заходите. Вот, он улыбается обычно, этот врач говорит, что случилось? А вы показываете. Вот, на свою проблему. И вас быстренько прокрутят, и через 15 минут у вас будет диагноз. Говорят, хондропротекторы поднимают давление, можно ли принимать при гормонозависимой онкологии? Ну, при гормонозависимой онкологии вам же нужны хрящи. Хондропротекторы это вообще пища, это еда. Давление они не поднимают. Но да, да, неправильно я вам сказала. Плохие хондропротекторы могут поднимать давление. Сейчас выпью воды, Клаудия, и вам расскажу. Есть глюкозаминогидрохлорид, гидрохлорид, а есть глюкозаминосульфат. сульфат. Глюкозамина сульфат нуждается в стабилизаторе. Стабилизатором является поваренная соль. Вот, и, соответственно, если человек регулярно использует э, сульфат, то, соответственно, он берет большое количество поваренной соли, что может привлекать на себя воду в просвет кровеносного русла и повышать артериальное давление. Я использую глюкозамин производственный СПИ, а это не... Э э не сульфат а гидро гидрохлорид для э, глюкозамина гидрохлорида не нужны стабилизаторы не используется дополнительное количество поваренной соли поэтому мои э, клиенты ну клиенты будем так называть студенты вообще они не жалуются поэтому для меня это как бы то нет вроде бы не должно быть а на самом деле да вы правы еще раз говорю друзья используйте самое качественное что продается на вашей территории самое качественное Потому что это внутрь, потому что вы не хотите ездить на, на, на, на М-ке, на Запорожце, вы хотите ездить на Мерседесе, не так ли? Как вы можете позволить внутрь себе складывать что-нибудь, можно что-нибудь подешевле из-за ихе Можно, конечно, но лучше не нужно. и гидрохлорид. Хорошо? Не могу полностью сесть на корточки, боль в левом колене, это артроз. Может быть и артроз, артроз это дегенеративное заболевание, артрит это воспалительное заболевание. Вам нужно ну, как бы немножко понять, что там такое, да? вот. задать вопрос доктору, пусть он вас немножко покрутит и скажет артрит или артроз. Вот. Но в любом случае ограничение подвижности в суставе это изменение походки. Изменение походки в коленный сустав, значит выше в тазобедренных будет скованность, потом в позвоночнике будет скованность, потом вся скованность по всему телу. Поэтому, если есть нарекания на один сустав, нужно срочно решать проблему. Как мы решаем проблему? Строим кость, конспект здоровья номер 12, используем хондропротекторы. Хронически, постоянно, пока у вас, наконец, возникнет возможность сесть на корточки полноценно, плюс 3 месяца. Можно ли вылечить хроническую усталость навсегда? Друзья, у меня есть еленабахтина.ру, это мой официальный сайт, .ру. Там есть закладочка блог. Вот в блоге найдите хроническая усталость, хроническая усталость, синдром хронической усталости, СХУ, синдром хронической усталости. И я в этой статье, прям нормальная, глубокая статья, и я описала все варианты хронической усталости. Может быть, когда-нибудь мы с вами этими займемся. Надо будет придумать тему эфира ближайшего какого-нибудь, чтобы вы понимали, что СХУ бывает по очень разным причинам. От, говорю, гиперпаратереоза до синдрома истощения коры надпочечника. Добрый день, правда ли, что нежелательно подавать пищу соевую муку, потому что она изменяет гормональный фон? Ну, во-первых, соевая мука может быть генетически модифицированным продуктом, это раз, да? А во-вторых, действительно содержит фитосою. Фитосоя ⁇ это а, соевые изофлавоны, которые очень хороши девочкам 45 ⁇ и не очень хороши мальчикам любым, потому что это фитоэстрогены. Они стимулируют м -м, рецепторы, которые бы стимулировали ваши эстрогены. Эстрогена, если бы их было как в 25 лет. Поэтому девчонкам хорошо. А вот а мальчикам под вопросом, под вопросом лучше не надо. Но, опять-таки, чтобы получить такой стимуляционный эффект, нужно есть сою каждый день в приличном количестве. Очень маловероятно, что вы этим занимаетесь. Леночка, если финансы не позволяют всю жизнь пить дорогие баночки, Ваня, Элик, ничем не могу помочь. Я могу отправить вас к человеку, который занимается психосоматикой. Вот. Занимайтесь медитацией. Медитации тоже помогают. Вот. Я медитациями не работаю. Я работаю с вполне определенными физическими факторами. Моя задача накормить, почистить, защитить. Все. Друзья, извините. Как преодолеть подагру? Ох, несколько раз уже в ближайшее время ответила на эти вопросы. Смотрите, подагра, люди по-разному ее понимают. Подагра это когда кристаллики мочевой кислоты откладываются на первом плюс плюснефаланговом суставе. Тогда и уровень мочевой кислоты в крови будет высокий. Ну вот, это вот истинная подагра. Вот. Очень часто бывает у людей, которые находятся в метаболическом синдроме. Это большой пузика это высокое давление, может быть, высокое весоростовое соотношение, полные люди. Они не полные, но вот они с лишним жиром с лишним весом вот а бывает люди называют подагрой изменение осанки когда человека скрючила и у него неправильная нагрузка на стопу и вот этот вот первый плюс нефаланговый сустав он как бы вылазит да? это называется поперечная плоскостопия в зависимости от того что вы имеете в виду, абсолютно разные подходы во втором случае работа с осанкой и конспект номер 12 в полном объеме Понимаете, с костями работаем, с хрящами работаем, а в первом случае вам систему старости нет, потому что я вас научу подбирать суточную норму белка, я вас научу выводить остатки мочевой кислоты через органы выведения, мы с вами ограничим углеводы, фруктозу, чтобы много мочевой кислоты не образовалось и так далее, много работы поделаем, выйдите из метаболического синдрома, преодолейте подагру, революционная система старости нет сразу вот под этим видео у меня артроз коленных суставов в первой степени правое колено переходит во вторую можно ли излечить их и иметь суставы как в детстве вам нужно мира вы просто обязаны сделать это для себя это прям приказ первая степень начальные изменения только это знаете хрящ еще не начал уменьшаться в высоте он у него только зазубринки на поверхности это очень хорошо что первая степень вот возьмите пожалуйста этот конспект номер 12 влюбитесь в него Смотрите, читайте конспект номер 12, под ним, где это все взять. Кликайте на эту ссылочку и регистрируйтесь в интернет-магазине NSP по этой ссылочке. попадаете в чат поддержки мой, где я отвечаю каждый день на вопросы. Я вас не просто так купите и идите, да? Нет, я прям вас хочу в чат поместить, где буду отвечать на ваши вопросы. И давать вам какое-то количество мотивации и приглашать на такие мероприятия который вас поддержит еще на какие-то вопросы ответить вот и вы будете пользоваться самым качественным в мире продуктом и иметь очень хорошее сопровождение и это я говорю о себе о своей команде мы молодцы в сопровождении мы прям готовы довести человека до результата если конечно человек готов вместе с нами идти до результата первая степень это то о чем можно забыть и я вам рекомендую забыть об этом, просто изжить, перестроить хрящ дотла, чтобы новенький был, как в детстве. Про Америку вы, Елена, еще мало говорите, здесь медицина для среднего класса просто кошмар ужасный, привет из Лос-Анджелеса. Я уже догадалась, Ирина, да, ну, Европа и Америка, если начнешь умирать, то спасут. Вот, а с хроническими заболеваниями, с которыми вы не теряете трудоспособности, можете жить во всей, во всем мире плохо, потому что это не ответственность медицины, друзья. Ответственность медицины вытащить вас с того света, ответственность медицины восстановить вам трудоспособность, если вы не можете быть полезным семье и обществу, вот. Ну, и вот все, что касается медицины, которая занимается хроническими болячками, не нарушающими вашу трудоспособность, это уже не ее ответственность, это уже наша с вами ответственность. Потому что безответственный человек разрушает суставы, а потом приносит разрушенные, полностью измотанные суставы вообще в хлам к доктору. И доктор говорит: ну слушайте, ну давайте придумаем имплантацию суставов. И они придумали, они молодцы. Сколько людей с искусственными суставами ходят? Есть цена, прям вопрос. Так может быть мы не будем просто себя доводить? Друзья, миленькие, ни у кого нет ключей от вашего здоровья. Здраво точно их нет, только у вас. Вы можете износить, а можете не износить. Если удалили межпозвоночную грыжу, что попить? Светлана, переслушайте все с самого начала, потому что весь конспект номер 12 прям для вас. Прям для вас. Удалили нашу позвоночную грыжу. Это представьте себе позвонок, позвонок. Между ним блинчик такой, межпозвоночная грыжа. Блинчик неоднородный, в серединке жиденько, а снаружи плотненько. Это ж как надо было, какую плохую осанку нужно было иметь, чтобы это пульпозное ядро вот раз и выдавилось вот сюда, вот выдавилось в сторону спинного мозга. Потом умные доктора взяли, вот эту грыжу удали, удалили. Но межпозвоночный хрящ, он, он уже не полноценный, он не будет никогда полноценным совсем. Так вот, в любом случае, его кормить надо, выше кормить, ниже области повреждения, все кормить надо, а еще к Бубноскому нужно пойти, или купить себе домой доску Эвминова и заниматься на них, не покладая лап своих, каждый день по 10 раз делать подходы. Проходите мимо доски евминова, повисли, подергались, Позанимались, потом пошли картошечку почистили, не дай бог, потом проходите мимо доски минова и опять позанимались. Друзья миленькие, это ж позвоночник, это то, что я вам говорила, без физической нагрузки никак, просто перестраивать не будут. С самого начала переслушайте. Большая просьба, сохраните эфир, он по этой же ссылочке, он прям по этой же ссылочке. Можно ли исправить ситуацию с суставами? Ну, я надеюсь, что уже ответила, да. Какие хондропротекторы можно применять? Глюкозамин. Гидрохлорид хондроитин очень меленький бывает хондроитин это полимер то есть длинная такая молекула а вам нужно мелко измельченный вот производство НСП это очень низко молекулярных хондроитин почему именно ими пользуюсь эффект дает и метилсульфанин метан согласен с больными суставами бег очень осторожно с больными суставами бегу нет ходите быстро ходите но с правильной осанкой с постановкой ножки вот сначала отработайте просто правильную ходьбу, а потом уже ускоряйте эту ходьбу. Не бегаем с больными суставами, не бегаем. Чем лечить остеоартроз коленных суставов при ходьбе слышен стук костей? Ну, по-моему, уже рассказала, да? Остеоартроз это дегенеративное заболевание сустава. Если дегенерация, если износ, то что? Надо только кормить. Если бы у вас платье износилось или прокладка в вашем Кране на кухне вы бы ее выбросили, да? Вот. А сустав не выбросишь, но к счастью прокладку то не накормишь, ее не восстановишь, она износилась все. А хрящи вы можете улучшить его состояние. Поэтому вот, собственно говоря, вся моя песенка сегодня об этом. Угу. Начала бегать, стала болеть колено, чем помочь? ходим, просто переключаемся на быструю ходьбу. Смотрите, друзья, многие бегают для того, чтобы сбросить лишний вес, а я вам должна сказать, что быстрая ходьба в горку намного эффективнее по сбросу веса, чем медленный бег. 7 километров в час, вот так с такой скоростью ходьба горка примерно 7 градусов горизонту вот это вот самое оно не надо вам бегать скорее всего просто вы передозировали физическую нагрузку Оля до тренированная и тут вдруг дали себе избыточную физическую нагрузку что могу сказать о себе я тоже до тренированная до 38 лет была потом сказала лен ну давай так по, -по, -по чесноку Никогда не занималась физкультурой, всегда ненавидела физическую нагрузку. Сколько это еще будет продолжаться? В следующий раз заведу с тобой разговор на эту тему в 50 лет. Я сама с собой просто поговорила. И что, в 50 лет побежим? Ну, понимаете, почему я побежала? Потому что у меня оптимальный вес, ну, был перелом позвоночника, но я считаю, что это в прошлом. Оптимальный вес и ну, не было у меня нареканий на, на суставы, поэтому я побежала. Потому что, чтобы мне ходить и быть эффективным в момент ходьбы, мне нужно час-полтора ходить. Вот тогда будет эффект. Вот. а с бегом все очень просто 30 минут и вот тебе эффект все <laughs> вот то есть я экономлю время бегом а вы не бегайте вы просто ходите вот и все и когда я стала бегать я чувствовала то один тазобедренный то сустав то другой в начале бега чувствую в конце бега все хорошо сейчас вот Суставы перестраиваются, друзья, кости перестраиваются. Знаете, глубокая моя идея была такая, когда я начала бегать, она заключалась в том, что я поняла, что кость перестраивается за 10 лет. Если я 10 лет подряд буду давать нормальную нагрузку на суставы, на остеобластики свои, то у меня будет полностью перестроенная костная ткань. Она будет лучше, чем в 40 лет. Вот уже скоро... Скоро уже 7 или 8 лет, как я бегаю, и я надеюсь, что у меня сейчас костная ткань лучше, чем тогда, когда я принимала решение. Вот у меня такая мышь, ну, мысль была в голове, я вам сейчас ее озвуч озвучу. Так, так, так, так, так. так. Что означает хруст в суставах тяжелой степени или это признак? Нет, это не тяжелой степени. Если я сейчас начну приседать, то вы услышите, как хрустят мои колени. Это было всегда так. Это дисбаланс между связочками справа и слева. Вот у коленок есть. Наружные и внутренние святочки, Одна дли... одни длиннее, другие короче, ну в общем, это создает неконкурентность суставов. Ну вообще, многие су... вот я костлявая сама по себе, многие суставы хрустят. Но это не значит, что они когда-то заболят или воспалятся. Но это значит, что вы можете и должны их кормить хондропротекторами. Пусть это будет только глюкозамин. И считайте, что это просто для овала лица, чтобы не было нигде никаких там веселчик просто считайте, что это ладошка красоткой при указанничек петь тебе и все слышала что если хруст в кустах в суставах то нельзя кальций ну вот где слышали там и спросите с чего бы это сломала руку какими продуктами на спи снять боль воспаление отек гематома и что пить для быстрого исправления давайте что пить для быстрого срастания вот то после чего доктор смотрит на рентген и говорит а что был перелом вы говорите, да, был перелом, это да не может быть. Мне это говорят все, кто э, начинает пить. Э, кальция магнихилат по 2-2 раза, мсм по 2-2 раза и э, водичку с хлорофилом. Все. Боль и воспаление отек пройдет очень скоро. Вы можете ничего дополнительно делать. Просто сейчас руку сломали, он там день-два поболит. И все. И э, это все дело пройдет. Но кальций мсм и и водичку с хлорофиллом но можете еще глюкозамин смотрите глюкозамин добавляем если вовлечен сустав в перелом если сустав в перелом не вовлечен можете не добавлять вот если совсем больно и не хотите использовать нестероидные противовоспалительные средства у нас есть с вами босс вели я босс это продукты НСП. Надо подобрать ту дозировку, которая вам на 3 часа вырубает боль. Обычно это 3 капсулки одновременно. При ревматоидном артрите может быть 5 капсулок одновременно. Но это лучше, чем нестероидные противовоспалительные, потому что это травки тянет сильно до боли икроножную мышцу не имеет нога не могу ходить надеваю в жару ну, ру и ночью и днем теплый носок шерстяную гетру становится легче могу двигаться что это может быть если тянет сильно это спазм икроножной мышцы Лена Смотрите, биохимически все, что я говорила, вот это вот все делайте. Решайте вопрос биохимически, кормите себя. Но у нас еще есть биофизическое решение вопроса. Это волшебные доктора под названием остеопаты. Как правило, это люди с высшим медицинским образованием, родом из неврологов или ортопедов, которые ну, как бы осознали, что мышца имеет тенденцию укорачиваться, сокращаться с течением времени. И вот они ищут по вашему телу не в том месте, где болит, а мы же из мышечных поясов таких буквально состоим. То есть к вашей пяточной кости крепится целый блок мышц, на самом деле, ахиллового сухожилия, которые по задней поверхности эти мышцы потом идут, перебрасываются через сухожильный шлем и прикрепляется к надбровным дугом Представляете? Вот это вот все, вот это вот все, может куда-то тянуть этот доктор остеопат он на вас ручки свои наложит поймет что куда тянет и где надо там расслабит вот вот это вот оно. потому что у вас ну, наруш... там еще и нарушение видимо кровоснабжения и иннервации иначе бы вы нормально чувствовали ногу она у вас не имеет может быть проблема в позвоночнике то есть тут надо вас покрутить и понять в чем проблема это позвоночник или это гипертонусные мышцы Mm -hmm. давайте еще выпьем воды так <смех> в удовольствие Ага, я это уже читала джига дрыга я уже читала, да я верю что медицина не должна стоять на месте и врачи должны найти способ излечения всех суставов мира кому должны можно еще раз кому кто должен вы себе должны вы не взяли ответственность на себя я вижу по первым двум строчкам Излечение всех суставов навсегда, позвоночника, избавление от растяжек и нежелательных волос. <laughs> Не буду даже комментировать, извините, друзья. Так. А, расскажите, пожалуйста, как исцелиться и вылечить полностью то же самое Мира. Артроз, тазобедренный, голеностопная. Ладно, но я думаю, что Мира получила свои ответы. А, Галина, 38 лет, похудела на 32 килограмма? Хожу, села на велосипед, вес 66 килограмм, резко стали болеть суставы и не перестают, тяжело присесть, жду пока пройдет и уже все, это мое? Нет, Кали, вы такая умничка, похудели на 32 килограмма, и физическая нагрузка у вас есть, вы просто кормите себя, миленькая, я не знаю, как вы худели, но, видимо, как-то худели, так что не, не кормили от слова «худо». Худеть – это от слова «худо», астранить от слова «строить». Давайте теперь вот, вот в этом весе 66, это очень круто. Просто еще начинайте себя строить. Начините с костной ткани, потому что если вы пойдете по конспекту номер 12, или э, упадете с нами вместе, придете в систему «Старости нет», и там блок за блоком, ступенька за ступенькой будете осознавать уход за собой, то сносу вам не будет. Вы молодец, вы очень крутая. Вот, шейный остеохондроз, болезнь в правом тазобедренном суставе. С шейным остеохондрозом биохимически я вам рассказала, как работать. В системе старости нет. На девятой ступени будем работать с осанкой. Очень хорошо работает против всяких остеохондрозов, в том числе шейных. Нет, несколько дней назад врачи поставили диагноз анкилозирующий спондилит уже ответила да? Угу. болит с внутренней стороны при определенном положении стопы с внутренней мне 52 года физически активно а, посвятила цептеровской лампой на косточку большого пальца на косточку большого пальца на утро получила отек голеностопа ух не знаю я честно говоря не знаю механизма действия цепторской лампочки вот, ну вряд ли, это, это метод физиотерапии, вряд ли она что-то прям глобально вам там поломала, нет. Но вы можете обратиться к консультанту, который вам продал цепторовскую лампочку, вот, и возможно у него есть опыт, потому что у меня нет опыта с цепторовскими лампочками. Так, Друзья, если вдруг, ну давайте еще раз пройдусь по вопросикам, сколько мы с вами работаем, 10 минуточек еще, хорошо? Так, здравствуйте, спасибо за мотивацию, за информацию. Слушайте, мы такие умные, мы с вами знаем все, мы знаем даже больше, чем все, но мы, к сожалению, слишком много думаем и очень мало делаем. Как один а, миллиардер, миллиардер, миллиардер сказал, он думает больше, чем профессор Калифорнийского университета и делает меньше, чем слепой. Друзья, давайте сделаем наоборот, мы будем много-много-много делать. Система старости нет ⁇ это сплошное действие. Издумать пять минут моей информации на ваш смартфон ежедневно, но иногда десять вот а все остальное делать и для делания у нас есть чат 700 человек 700 человек людей заряженных на молодость здоровье красоту как вы можете пропустить это ведь молодость пройдет мимо вас мы ее будем нести мимо вас нет не делайте этого Бухайтесь, падайте в систему старость нет попробуйте просто нулевую ступенечку одну единственную понравится пойдете дальше 2500 рублей в месяц это не весть какая цена я вам серьезно говорю с сентября мы немножечко поменяем. Меняем проект потому что я как человек уже не успеваю во первых я не буду отвечать в чате будут отвечать мои выпускники это люди которые сейчас просто крутые результаты показывают и уже помогают мне консультировать в чате и старости нет будет не такой доступный проект потому что нам не нужно весь мир вместить в старости нет нам нужно ну, самых мотивированных туда поэтому пожалуйста сейчас есть возможность а, вот по старым а, условиям попасть в систему старости нет. В шапке профиля революционная система старости нет. Если не найдете в директ напишите Хочу в старости нет, хочу в старости нет. Или под данным видео в Ютубе есть ссылочка активненькая. бухаетесь да, потому что мотивации, вот это я чувствую, что это прям мое. Да, ферритин 36, нужно ли его поднимать? Нет, 36 это хорошо, прям молодец, достаточно. Лена Пьюдикиям, смесячных нет, нужны ли синтетические гормоны? 47 лет, вес растет, спорт питания под контролем. Так, ну, смотрите, если вы будете давать себе гормоны, месячные же не появятся, это у вас менопауза в 47 лет в 47 лет в принципе нормальное время для менопаузы вот по синтетическим гормонам если вдруг заместительную гормональную терапию будете использовать ваши яичники вообще заснут они сейчас делают какое-то количество гормонов но этого недостаточно для месячных а так они вообще заснут но месячных все равно и на синтетических гормонах не будет поэтому предлагаю давайте попробуем если недавно только исчезли месячные может быть мы попробуем их немножечко подраскачать, вдруг получится дикий ямс по одной два раза или по 2 два раза постоянно а fFC с донква по одной три раза или по 2 2 раза а 14 дней даем 14 дней прячем 14 дней даем 14 дней прячем вот так вот попробовать вдруг вы еще поменструируете годика 2 к примеру. А вот чье вес растет, ну да, это это может быть связано с входами на паузу, но он не должен расти за счет жировой ткани. Нет, он не должен Если он растет за счет жировой ткани, значит вам нужно что? Подкрутить углеводы еще меньше. Понимаете, жир растет в одном случае, когда у вас все-таки вы даете себе столько энергии в углеводов, что вы за день не расходуете столько энергии. Вот это вот единственный случай. Лен, добрый вечер. После ковида у бабушки сильный зуд. Чем можно помочь? Зуд где? Кожи вы имеете в виду? Зуд кожи? Сложно мне сказать, потому что мне нужно знать, где зуд. Как получить конспекты здоровья? В директ напишите. Дайте, пожалуйста, какой-то конкретный конспект здоровья. Я прям их номера говорю. да? Имею ревматическую полимиопатию. Принимаю преднизолон. Что можете посоветовать, чтобы быстрее уйти от преднизолона? Смотрите, легкого пути нет. Потому что ревматические, ревматоидные заболевания. Да? У меня есть конспект здоровья номер 24. Что это такое? Это убить всех грибов. Глистов, микоплазм, уреоплазм, какое-то количество э, вирусов, то есть навести порядок, как бы сейчас скажу, биологический порядок, так и называется, про программа биологического очищения. вот Заживить синдром дырявой кишки. А Разобраться с желудочно-кишечным трактом, наладить нормальную микрофлору. То есть это очень глубоко работающая система. Друзья, конспект номер 24. Если страшно по нему идти самой, есть программа биологического очищения. Тогда вы попадаете в чат, где я тоже отвечаю на вопросы, курирую вас. Вот, вот ее, эту программу раз в год. Все остальное время полимиопатия. Все остальное время кормить себя на твердую пятерку. Кормить себя это мембранопротекторы, полимеопатия, это магний, это кэнзим Q10. А, ну вот такие вот вещи. Мембрана протектора это омега-3 лицин. Вот. И когда острота процесса будет снижаться, вы это будете по рематоидному фактору видеть, по цереактивному белку. Тогда и доктор скажет Ну давайте чуть-чуть будем с преднезолончика сползать. Сами не сползайте, только под контролем доктора, потому что ну страшно. Может ли мужчина сняг дать здоровое потомство? Может, может. Это аутоиммунное заболевание, не специфический язвенный калит. Натали, надо мужчине помочь выйти из него. Опять-таки конспект номер 24. Раз в год конспект номер 24. Аутоиммунный протокол там есть. Но потомство, конечно, он может дать здоровое без всяких проблем. Так, добрый день, ТТГ два с половиной. Врачи говорят, что щитовидка в порядке. Так, да, это в порядке щитовидка. Но вы не обольщайтесь. Все равно кормите щитовидку. Это суперкомплекс, это все витамины, минералы на сегодня и селен по одной-два раза и две капсулки органического йода, это келп, келп, в течение дня утром, утром две, два келпа и два суперкомплекса. Это для всех. Суперкомплекс это и для яичников, и для почечников для всех, для глазок ваших. Угу, угу. Здравствуйте, Лена, судороги! Во время йоги я уже отвечала. Хорошо. Ну, все, друзья, буду завершать. Вот в Ютубике еще отвечу, если бы немного мне написали. Скажите, пожалуйста, мне 50, не могу набрать вес, болят суставы, утром тяжко встать. Леночка, я очень хочу вам помочь. Но я не могу вам помочь быстрее, то есть больше, чем вы бы хотели себе помочь. Я вас очень прошу, идите в систему старости, нет. Я вас вас намотивирую, вы раздвигаетесь на нулевой ступени. На первой ступени начнете себя кормить. Что значит не могу набрать вес? Вы не перепариваете пищу мы с этим разберемся или не знаете что такое суточная норма белка мы с этим разберемся что-то там не понимаете где-то воды не допиваете и так далее боже вот я хочу вам помочь но у меня рой мыслей в голове за чтобы схватиться и чтобы у меня такого не было потому что меня это мучает для меня мучительно когда мне человек говорит допустим хочу набрать вес а я хочу ему помочь так я создала целую систему старости нет Потому что что такое старость? Это саркопения. Это потеря мышечной массы. И у кого-то она начинается после менопаузы, а кто-то всю жизнь ходит, вот извините, с таким количеством мышечной массы. Я о себе говорю. Я не самая мускульная женщина в этом мире. Вот. Но мы с вами справимся. Лен, смотрите, под этим видео революционная система старости нет. Кликайте и выбирайте. Одну ступенечку вы хотите попробовать. Все 6 или все 12. Мужик. 69, худой, не имеет пальцы ног, до того, что надо сесть посидеть. Ага, смотрите, если он еще и курит, то это может быть облитерирующий эндортериит. Вот, об этом вам скажут, вот надо сделать э, доплер э, ножек. Вот, и если там будет плохой артериальный приток, значит кровеносные сосуды артерии обросли холестерином. Совсем плохая идея но вряд ли потому что в основном облитерирующий эндортерит в молодом возрасте где-то там 30 25 35 вот так вот лет у курящих вот а у него может быть проблемы позвоночные в том числе ну, надо проверить сосуды в первую очередь потому что вдруг а вдруг то есть надо понять что это такое вот угу. приветствую лена и всех всех всех хочу систему старости нет лена, лена очень круто выглядит. спасибо большое система старости нет, давайте вместе посмотрим сейчас я просто так быстро к вам спешила и думаю, интересно, а я положила эту ссылочку или не положила? Да, революционная система старости нет, первая активная ссылочка под данным видео. Быстренько нажимайте, если вы чего-то там боитесь, переживаете, а вдруг у меня не получится, у вас какие-то вопросы, которые вы не можете мне задать. Вы ничего не оплачиваете, вы просто кликните, сделайте заказ, а Оксаночка, моя замечательная подружка, человек с, с медицинским образованием, она со мной со самого секунды секунды старости нет еще до нее, когда мы вели перерождение, э, курсы трансформации тела, лица и так далее. Вот с самого начала мы с ней очень много лет уже сотрудничаем, она ответит на все ваши вопросы. Просто кликните, сделайте заказик. Ну так, и я вас жду, Кристина, я вас жду и ваших результатов жду. Результаты у нас просто офигенные. Он, мы завели отдельный инстаграм, называется "Старости нет отзыва. Каждый день этот Инстаграм пополняется. По крайней мере, я сбрасываю каждый день новые-новые отзывы. Сегодня шикарный просто фотографический отзыв. Я, я его хочу, конечно, показать. Просто я не знаю, выдержит ли. Хотите, вот, просто действительно покажу. Так, сейчас я подумаю. Я не знаю, я очень счастливый человек. Потому что каждый день мне отзывы прилетают. Если бы вы так работали результаты, чтобы вам каждый день отзывы прилетали, были бы вы счастливым человеком. Я вообще я архи счастливый человек, просто нереальный. Но ну, если сейчас не, не интернет мне позволит, извините миленькие, кто меня через Instagram смотрит, я вам просто прочитаю. А вот кто мне через YouTube смотрит, я вам покажу результатик. Вот какой у нас результатик. Здравствуйте. Ой, сейчас спряталась. В общем, смотрите, это сейчас мы прочитаем, как зовут эту девушку. 72 килограмма было 24. 04 66 килограмм 3 07 и она сделала фотографию а, анфас, профиль и немножко поворотики верхние, верхней картинки вы видите и нижней картинки. Согласитесь, девочка, здравствуйте, вот решила поделиться своими результатами. На биологическом очищении девочка была. 37 лет, при росте 172 см всегда весила где-то 66 кг. С 19 года стала работать, сидя за компьютером. Потом корона началась, вот и поправилась уже почти на 7-8 кг. Была очень недовольна своим телом, вообще собой. Не могла себе представить, как это питаться, ну, низкоуглеводно. Не могла себя заставить заниматься спортом. Раньше занималась фитнесом и биографией. Бегала 2-3 раза в неделю. Теперь с помощью Елены смогла, похудела за 2,5 месяца на 6 килограмм. Чувствую себя отлично. Я рада, рада, что обратно в своей форме. В талии ушло 5 сантиметров. Я почти каждый день бегаю. Начала с 5 километров. Было очень тяжело. Теперь, теперь бегаю с легкостью. 6-8 километров. Боже, какая умница. На этой неделе завершаю нулевую ступень. Старости нет. Нулевую ступень. И уже такие результаты. Но правда она еще была на биологическом очищении это шестая ступень параллельно на третьем этапе биологического очищения лимфодренаж проблем в принципе до бо никаких не было естественно единственное что аллергии в сезон немного и под неприятно пахнет пошла на биологическое очищение чтобы почистить межклеточное пространство вот такой крутючий результат один вам покажу один вам покажу это результатик светланы да вот светлана вот говорю счастливая вот. Но ну, вы можете немножко еще подождать. Говорят, если ждешь, вот, может что-нибудь и дождешься, пока жареный петух клюнет. Ну, лучше не ждать, конечно. Петухи, они такие, как клюнет, так клюнет. Потом разгребать. Поэтому лучше не ждать, сразу что-нибудь делать. Да или нет? Что я, собственно говоря, о чем это я? Давайте еще по вопросикам, да? Последние несколько вопросиков. Здравствуйте, переболела коронавирусом 8 месяцев назад. Начала выкручивать суставы рук и ног, что делать? Смотрите, миленькие, кто переболел коронавирусной инфекцией, я вас очень прошу, покормите себя месяца два. Просто сказать покормите, я вам скажу прям конкретно чем. В НСП есть набор, он называется «Здоровье круглый год» я сама его пью вот Просто потому что это профилактика с большой буквы там омега-3 и лецитин чтобы у меня были все мембраны целые. там антиоксидант самый мощный соковый антиоксидант в мире замброза там самый мягкий ощелачиватель под названием хлорофилл там белковый коктейль под названием smart meal все необходимое на сегодня белок витамины минералы омега-3 тоже вот что там еще есть вот вот этим себя кормите, кормите, кормите. и когда станет полегче все тогда уже можете заниматься чем-нибудь другим очень хочу избавиться от лишнего веса рост 1,64 м. вес 82 5 килограмм 52 года раньше весила 62 как же вас зовут не знаю марго а вам систему старости нет вам систему старости нет потому что вы требуете сопровождения. если бы вы могли похудеть сами я бы сказала так ну питание физическая нагрузка суточная норма воды идите и вы бы все это сделали и уже похудели бы уже но вам нужно сопровождение, вам нужен клуб единомышленников, у кого-то получается, и вот такая, такой как у Светланы отзыв, у кого-то спасибо Маргарита, у кого-то не получается, и соответственно человек пожаловался и у всех аналитический процесс включился, что ж такое, почему у него не получается, а вот это пробовали, а вот это пробовали, а вот это, а вот это проб, а, вот а вот это, а мне вот это помогло, понимаете, вот что значит, вот что значит групповая динамика. Я эти э, чаты веду, сама веду, вот до сих пор, пока упираюсь с последних и прям веду сама, чтобы вот соблюдать эту групповую динамику. Но вы тоже воспитываетесь в этих чатах. Многие, ну не многие, может быть, один-два человека из семиста. Я прям приглашу на работу из этих чатов. На работу вот точно такую же, как у меня. Мягко, нежно, не э, так, чтобы доходило, но при этом деликатно выводить выводить выводить в нужном направлении потому что я знаю что у вас отговорки я знаю что а, вы бы ну, не пришли к этой к этой ситуации по здоровью по весу которые пришли если бы не то есть у вас свои какие-то условия да но мы вместе точно преодолеем понимаете да, вот с вступлением менопаузы, менопаузы не получается держать вес. Значит, сначала коррекция гормонального фона и все, что мы делаем на фоне коррекции гормонального фона, например, с диким ямсом пойдем. Да? Ну, все, друзья. Последние несколько вопросов, что я никак не могу добраться. Леночка, скажите, если регистрировалась на NSP где-то 10 лет назад, можно восстановить регистрацию или проще по новой зарегистрироваться? Вы можете сделать покупку на старый дисконт и он всплывет. Вот. Но если вы даже не можете найти номера старого дисконта, то просто заново зарегистрируйтесь, конечно. После недельного отдыха на море на груди появилась сыпь, не чешется. Какая может быть причина, какая сыпь? Она красная, она коричневая, потому что разная бывает сыпь. Может быть, это отрубевидный лишай, может быть, розовый лишай. Ну, Проще всего сыпь показать. Дерматологу. У них глаз прям на сыпь Они же всю жизнь сыпью занимаются кожными проявлениями. Он посмотрит скажет: а, а трупевидный. Все, и тогда уже будет понятно, чем заниматься. <клес> <клес> <клес> То есть нам все отдельно. Глюкозамин, хондроитин, МСМ. Я на американском рынке. Нет, у вас эверфлекс, Валентина. На американском рынке в Эверфлекс собрано все. Глюкозамин, хондроитин и так далее. И, и гиалуроновая кислота. Да, вот его принимаете да. Я в Европе тоже вот этот Эверфлекс использую. Когда в советском пространстве глюкозамин, хондроитин, МСМ использую, да? Так. так. Ну давайте, покрутила суставы мизинцев, сдала цареактивный белок, мочевой кислотуре, мы пробуем, все в норме. Врач говорит, это просто климакс, может быть такое. Ну хорошо, что не ревматоидный артрит, хорошо, что то доктор ничего не нашел. Если он ничего не нашел, значит работаем по конспекту номер 12, плюс коррекция женского гормонального фона, который прописана лилия за в конспекте номер 12. Да? Ну что, друзья мои, очень рада была сегодня с вами поработать, вы молодцы, вы молодцы, просто любите себя э, еще глубже, еще больше, еще безоговорочнее, друзья мои, любите себя, серьезно. Вот смотрите, все вместе мы создаем общее такое движение. Движение против старения, против болезни цивилизации, которые либо нас съедят, либо мы уйдем из-под действия вот этих вот факторов, изнашивающих факторов. И это а, касается технологии создания новых привычек. Вы в одиночестве, конечно, можете себе мозгом напридумывать и создать себе новые привычки. Но это нужно быть очень мощным человеком. Я не такой. Может быть, поэтому создаю чаты, движения, блоги, Сама вечно говорю об этом, когда сама говоришь, то хотя бы сама не косячишь, да, потому что понимаешь, ага, за тобой наблюдают, следят. А вот поэтому нужно быть лучшей версией себя. Станьте лучшей версии себя. Вы это можете. Давайте это сделаем вместе. Шапки профиля под этим видео. Революционная система старости нет, просто присоединяйтесь. Всех люблю, всех целую. В четверг а, на Е нижнее подчеркивание Бахтина Инстаграм-канал, а повторный выход в эфир. Буду отвечать просто на ваши вопросы.